Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим о лучшей психотерапии в направлении невроза, тревожных расстройств, панических атак, ВСД и тревоги. И мы поговорим сегодня про когнитивно-поведенческую психотерапию. И я вам расскажу, почему она является самой лучшей, и почему вам не нужно тратить время на любой другой вид психотерапии, а нужно только сосредоточиться на работе в этом направлении. Дело в том, что КПТ, когнитивно-поведенческая психотерапия, это одно из самых четких направлений в психотерапии тревожно фобических расстройств. Это признано Всемирной организацией здравоохранения, как наиболее эффективное в лечении этих расстройств. Даже в Америке, все знают, уже многие приводили этот пример, ее оплачивают по страховке, потому что она имеет конкретную технологию и конкретную работу. Когда же я начал изучать когнитивно-поведенческую психотерапию, мне на самом деле она понравилась больше всего своим структурным и четким подходом. Я четко понимал, как выстроена работа, и работа велась с определенной сферой. Не с психологической, не с психической, а с эмоциональной сферой. Когнитивно-поведенческая психотерапия – не что иное, как инструмент работы с вашей эмоциональной сферой. И это максимально важно при лечении тревожных расстройств, панических атак, ВСД, невроза и тревог. Почему же это так важно? Потому что любое ваше состояние мы можем разделить всего на четыре направления проблем. Панические атаки, пугающие симптомы в теле, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью и ежедневная тревога. Я очень много раз об этом говорил. И поэтому вы должны сейчас четко понимать вашу проблему. И понять, почему именно КПТ является конкретным решением вашей проблемы. Я сегодня это вам прямо докажу. Возьмем проблему панических атак. Паническая атака возникает в том случае, если вы воспринимаете свое состояние, вызванное страхом, и боитесь его за. Одно или несколько последствий. Ключевым здесь можно подчеркнуть, воспринимаю свое состояние как опасное. И именно с восприятием работает когнитивно-поведенческая психотерапия. Она позволяет вам в результате научения обучить вас изменению своего восприятия. То есть в КПТ есть технологии по изменению восприятия к тем ситуациям, которые вы сейчас неправильно воспринимаете. Неправильно – это когда вы испытываете тревогу и испытываете панические атаки. Когда вы меняете свое восприятие к симптомам, которые возникают во время панической атаки, вы перестаете связывать их с теми последствиями, за которых боялись ранее, и просто по щелчку пальца у вас проходят те самые панические атаки. Но это только первый результат. Но мы говорим, это то, что произошло, это благодаря работе с восприятием. Вы принимаете, поменяли восприятие к симптомам, прошли панические атаки. Теперь давайте поговорим про симптомы. Это симптомы тревоги. Они напрямую с ними работать бесполезно, они пройдут только тогда, когда пройдет тревога, которая их провоцирует. Поэтому работать нужно с тревогой. Проблемы со сном, с аппетитом и с утомляемостью являются результатом одновременного влияния тревоги и симптомов. И получается, эти проблемы также пройдут, когда пройдет тревога, которая уберет симптомы. И мы переходим уже на четвертый этап. То есть два этапа работать не надо. Смотрите, как получилось. Да, здорово. Значит, этап есть работы с паническими атаками и этап есть работы с ежедневной тревогой. Все остальное проходит и рассыпается, как карточный домик, если вы просто поработаете вот в этих двух направлениях. Что такое тревога? Тревога у вас возникает в том случае, если вы воспринимаете как опасные события, которые возникают в вашей жизни. На сегодняшний день, чем выше ваш уровень тревожности, тем больше количество ситуаций в жизни вы воспринимаете как опасные. Подчеркнут... Подчеркнуть здесь нужно именно воспринимаете как опасные. Получается, что опять же, как на этапе панических атак мы воспринимаем симптомы как опасные, так и на этапе тревоги мы воспринимаем события в жизни как опасные. Там и там идет проблема с вашим восприятием. Поэтому КПТ является одной из самых эффективных психотерапий для работы с вашим восприятием. И получается, если вы меняете восприятие к симптомам, проходят панические атаки. Если вы меняете восприятие к событиям в жизни, у вас снижается уровень тревожности. И получается, что если мы возьмем <coughs> ВСД, невроз, любые тревожные расстройства... Они будут состоять из этих четырех компонентов, которых мы перечисляли. И получается, что работа с двумя из них, паническими атаками и тревогами, позволяет убрать все эти проблемы. Значит, работая с восприятием, с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии, которая является наиболее эффективной, которая направлена на работу с эмоциональной сферой, направлена на работу с восприятием. Мы получаем эффект по полному избавлению от невроза, тревог, панических атак и любых других тревожных расстройств. Это можно здесь поставить точку. Но в то же время мы должны сказать, что многие говорят, а как же там психоанализ, как же там гештальт, как же там психодрама какая-нибудь, телесно-ориентированная психотерапия. Огромное количество направлений есть. Но здесь мы все очень просто можем объяснить. Если мы возьмем 10 человек, у которых есть тревожные расстройства, то эффективность когнитивно поведенческой психотерапии будет в большей части случаев. Эффективность гештальта, психоанализа и других направлений будет в меньшей части случаев. Представьте, что вы хотите решить свою проблему, которая серьезная. Будете ли вы использовать какие-то методы, которые обладают очень низкой эффективностью? Они эффективны. Нельзя сказать, что они не дают результата. Они дают. Но они дают какому-то определенному количеству людей. Но при этом, если мы возьмем когнитивно-поведенческую психотерапию, то это направление дает большому количеству людей результаты. Поэтому нет смысла использовать Любое другое направление. Итак, давайте мы с вами сегодня подытожим этот момент. Что ваша проблема в любом случае состоит из четырех компонентов. Когнитивно-поведенческая психотерапия, работая на уровне восприятия, работает исключительно с вашей эмоциональной сферой. Она дает вам возможность обучиться этим технологиям. Это, кстати, самый большой плюс. Вам не нужен специалист вам нужно от специалиста научиться этому всему и потом использовать до конца жизни в качестве навыка. когнитивно психотерапия работает только с вашей эмоциональной сферой, от которой идут все проблемы, и работает исключительно с вашим восприятием, позволяя его корректировать. Когда вы меняете свое восприятие, вы таким образом получаете доступ к своей эмоциональной сферы. Вы получаете контроль над своей эмоциональной сферой. Любые тревожные расстройства – это проблемы эмоциональной сферы. И поэтому когнитивно-поведенческая психотерапия будет наиболее эффективна в этих вопросах. В принципе, если у вас остались какие-то дополнительные вопросы ко мне, напишите обязательно их в комментариях. А также я бы хотел, чтобы вы написали свои собственные выводы Которые вы сделали после, после прослушивания этого видео. На связи был Жуниров Павел. Спасибо, что досмотрели. Всем пока!